В 2022 у нас будут летающие машины, 2022 да, я прифигел. Слышал, конечно, про эти самые, ну, парят, по вейп такая, хрен называется, типа какую-то заправляют жидкость, она там как-то разогревается, и ты вдых, вдых, вдыхиваешь разные ароматизированный пар. Ну, тут вот вообще бред дошли до того, что он даже с витаминами может быть. То есть детские Друзья, сигареты. Вот для, для детей уже, Вы понимаете, что это самое, это... до чего <свят> дошел этот ужас? наркотизация это никто любой жрец как только солнце слишком надолго зашло за тучи надвигаются темные тяжелые времена друг мой и надо срочно в жертву принести, желательно побольше. Вот, высказывания этого первого лица уже стебались, да, каждый э, встречу нового гада. Вот, это был тяжелый год, блин, сколько ж можно, блин, ну давайте уже это самое, да, перевернем эту блядскую пластинку. Этот год был, выкинем. нахрен, да. Вот, а что ж будет в этом гаде, да? Вот, непростой был гад, да? Или особо непростой. Ой, блин, так, что? Давай еще хоть чуть-чуть что-то совсем это самое. А где-то там, наверное, едят вот пленных описывают. А там ландшафт-то какой? Вообще ничего нету сзади. Да? Рядом, да, Миш, это что проявился, же? Ну, проявился, и все. Вот они, по ходу дела, там материализовались, действительно. Их это, роли раздают. Так, ты будешь Гансом, там, этот, на, на тот фронт. Ты этим, Джоном каких-нибудь, ты на этот фронт. И там эти стоят, эти, телепорты, или еще что-то такое. Их на разные места в этом плане бытия. Отправляем. Да, Михаил Михайлович, потому что по-другому, ну просто невозможно Вот в этой вот ложбине каким-то образом воплотились вот это стадо Это даже не стадо, блин, я даже не знаю, как назвать Столпотворение такое, когда в десятках и даже в сотнях тысяч Я даже не знаю, как это называется Такая биомасса такая, да И их вот куда-то надо этот самый распределять По-другому это невозможно абсолютно Ну просто невозможно Это стадо сожрет все и всех Охранников, блин, вместе с калашматами, с, с табуреткой с этой сожрет. <связанная> Где-то там, наверное, едят. Не мы, как дураки, уже поели. <связанная> вот, а это вот... Еще один нонсенс. Ну да, вроде бы как это сфеноферма китайская. 26-этажный небоскреб с хрюшками. Представляете? Ну, не небоскреб, ну все равно довольно, что высокая. Ну, 26 стоит. этажей, да, небоскреб все уже, равно. Уже вот годится, как сюда да? подавать жрачку, да? А как откачивать вот это говнище? Ну, Куда? Прямо тут с балкона вот так вот сбрасывать метелки. Ой, блин, какой бред, а? какой бред. Как же все-таки, блин, пытаются засрать мозги, чтобы человечество не раздуприлось и не поняло, да? Вот, видите, это на ну соврем... Какая разница? В 70-х она была. Современного искусства, выставка. вот Детям интересно. Может, там мышка какая-то, или, может, вентилятор крутится. Интереснее чему. Ну и правильно, конечно. Ну, ж любознательнее интереснее чему-то вот делать. Это шужас вот какой-то. такой на вот картине это, это пипец какой-то, да? Вся вот суть. Вся видите, суть. Правда жизни. Угу. Вот это еще. А вот этим. видите, высрано это давно оказывается. Обычная 1 рубль 50 копеек. Ну, с ятями, значит. Да революционное или около того. Так что эти мрази даже гадость не могут придумать. Mm -hmm. Вот Это высрано в бездну времени назад было. Дневник 5-й Б-класс, 57-й мужской средней школы в Новосибирске, дни Дзержинского района, то есть она 57-я в Дзержинском районе. Даже район указывали, представляете, сколько было этих самых. Меньшикова Виктора, 50 51-й год. Ну, опять же, потому что раздельное обучение еще. Вот. Сколько и, и количество школ. детей, количество школ. А какое написание, вы гляньте, это же еще когда было этот самый, да? Вот к, Было чисто писание и было каллиграфия еще ну, была. Вот, это разница, когда вот эти вот э, э, лагеря с этими будками, да, и... Вот эти, возможно, это по Иваненко, это тоже э, наклепанные эти самые детишки, но он сам себя причисляет таким, что не помнит, а потом помнит только седьмого года, но им-то образование дали, из, из них пытались и, в общем-то, удачно делать людей, человеков даже. Вот, причем это тех, которые звучит гордо еще, да? Да. Ну вот. А может это и, так сказать, из мамочки, и с помощью папочки сотворенное дитё и все в порядке. Было действительно вот, которому, много к сожалению, нормальных ушли, живых потому людей. Потому школа человеку. это все равно концлагерь. Да. Вот он, видите, дневник 50 и 51 учебный год. Вот так вот. Хотите, ешьте, хотите, нет. Ну, вот мы показываем правду. Вот она близится. Видите, как она выглядит на самом деле. Да? Только тут даже, даже правильно сказали, у нее этих показали, у нее этих нет. Сподрубленные. Ну, на косточках да, просто ступней нету. Ступ... Ступ... нету. Да. На, на подставочке стоит классно. Все четко указано. Эти елки. На елочку взяли мы mm -hmm. домой. Она мертва. Вот видите, вот как, как вот, вот так вот: оборотничество, да? Переверните все это дело. Какой-то ужас. Даже эти летают, мухи, класс тоже. Супер. Mm -hmm. Ну да, над трупаком, а как mm -hmm. же. Mm. Вот этот разворачивает подарок, это уносит, это самое, да. вот, вот папа, папа, елка, ёлка. мама, елка, блин, и дети. Mm -hmm. а, блин, ужас какой, вот, это смотрю, шо, вроде бы никаких баночек у нее нету, просто пыль с, э, снимают с этих самых. Ну Можно же это сделать вот этими как Более горничные, знаете, такие, бжж, эти. они из-за того, что статикой убирают, пыль прилипает из-за статических этих самых. Вот этой кисточкой задолбешься такую фигуру большую. Какая-то малярная кисточка. А если действительно чем-то его покрывают, блин, это же опять же, значит это все тоже сделали его вчера. Этого, Мике... да видишь, да, этот Микеланджело, О, ну, Вот опять же, вот сейчас вот обратил внимание, руки-то другие стали. Сильно вот. крут, Раньше, наверное... я помню, в 70-е годы изображение это было более гармонично. А это вот, как, блин, какие-то эти, Варангутан... наса насадки буль бульдозерные. Ну да, тоже. Вот, Конституция вроде бы довольно гармоничная, да. Ну, голова крупнее, чем нужно все-таки. Вот. А лапы это вообще пипец какой-то. Да. Вот это. Напалый наш... творчество, прекрасное, Ну, янтры я бы их назвал. Ну, за, замерша, Замершая мандала, это считается. То есть изображение, оно в движении на самом деле, всевозможных потоков энергии. Вот, и все такого прочего или каких-то соприкасающихся тел и оболочек и во время соприкосновения вот такие вот понимаете, нам нужно выходить на этот уровень искусства вот, творить вот этим цветом звуком, запахами вот этими всеми, чтобы это было в движении вот, вот я вот к этому вот, к мистерику такой вот ну, ну, имею склонность, вот это вот должно быть чтобы это было не в статике, чтобы это было в движении вот, надо надо входить в новый мир. Сейчас прочитаю про поводу этого небоскрыва с свиньями, Сергей Валентинович. Небесные свинь... свины. А, это вот как раз вот это отменили съемки фильма в Твери, в котором была техника с флагами Украины. Вот как быстро, да, про эту да. вот женщину, которая э, про Хэллоуин. Ну, по-моему, несколько дней прошло. А теперь мы только. Я, у, у, опять же, я тоже это узнал где-то. Эту новость в видео эти показались, да. И буквально на следующий день э, смотрю вот эту вот э, картинку. Удивительно, она как ускоряется. Ну, Мразута, конечно, поскулила, потому что трали вали надо было не то, не это. Ну, Запрет, как обычно. А, депре репрессии, депрессии и прочее. Кирота. Вас на линию разграничения, блин, чтобы вы увидели с какой любовью, блин, на эти самые, на вот эти желто тряпки, блин, как бы вы радовались появлению перед глазами у вас это самое. Нет, дать вот, в руки мерзочки. российский флаг и повезти туда, где махают украинскими, посмотреть ну, результат. Ну, вот вот видите, это вы... ретро-сайенс-фикшн Джон Берки, ну это... Не могу сказать, когда. Ну, Бретро, опять же, это либо 70-е, либо 80-е по стилю этого самого рисовки. Ну, вот, вот, нам хотя бы вот такое нужно творить, Они а не заниматься всевозможной хренью, Возможно, по это. Такое, такие эти самые. Можно больше не платить. В России объявили о полной отмене транспортного налога. Ну, опять же, броский заголовок, это Игорь Рыкадич непрестанно находит позитивные, действительно, новости. Пенсионерам только не нужно платить, вот в России этот... А для высших сил, для управляющих, да, вот говорят, не все, чуть, нормально, мы уже никаких налогов траливали, мир, дружба, мы соблюдаем васька". коны да. там и все, все как положено. мы а соблюдаем мы там... священное действие, которое малая активная группа, вот, мы э, там деньги сотворила. раздаем, сколько положено, да. блага раздаем, никаких Кому налогов положено. нет, да, все, все нормально, вот, да. но опять же, это первые птицы, птички... Это Здравости. надо продавливать, чтобы это действительно да. Сказали А Ну все, будьте любезны, говорите всем, Б Всем это обеспечить Москвичам пообещали приход весны раньше намеченных природой срока. Весна придет в Москву раньше э, ты, А, тут не сказано Ну там, в общем, раньше марта или что-то такое Вот, видите, опять же, что же от маски Вот Пройдет этот новый гад и все, блин, все вот. Пророгаетесь вы, да? О -о -о. И захочется уже будут постить эти самые цветочки на эти самые в соцсетях. Это тоже Аркадий же находил про погоду. Это Миша, насколько я помню, Миша вроде бы ты, да, эту гифку присылал. Прекрасно. Вот как оно можно, как и нужно. Преобразовывать да. мир. Мусор, какие-то осколки. Раз. И тут уже природа, древо огромное выросло. И все прекрасно. Благоухает и цветет. Вот это, опять же, так сказать, намеки такие к женской девичьей див, дивной аудитории. Что ну, вот чем надо заниматься? Чем они должны помогать нашему общему делу, да. Все, по кругу. Уже. Вот, вот это вот святые обязанности. Див, берегинь. Не вот единые волжанские бурлаки. Бурлаки на реке Янзы. Вот видите, тянут. 1946 год. Вот, бред, конечно. Ну, это вот действительно это было, так сказать, да? В отличие от этого, кто там это писал. же mm -hmm. Репин бурлаки oh, на Волге, oh, да? Не было там никаких бурлаков. Вот, прелестный просто снимок обалденный. Да, 78-й год, качество супер. И опять же, не устаю удивляться, может, Матрица, так сказать, подкидывает, подрисует. Ну, не, не, не, не, не, не, не помню их. Да. Я бы не то, что так активно прям искал высоцкого изображения. Есть и фанатских, полно сайтов, можно зайти там и утонуть в них. Ну... Но... Иногда просто эти ретро-подборки попадаются, смотришь, там попадаются и знаменитые, известные фото, а есть очень редкие. Второй птицеводческий БББ блок в Пензенской области. Ну вот эти тут вроде как типа птиц выращивают. А может быть птиц луной их? И руки. Да, вот. И похоже, что клонируют, потому что абсолютно вот, непонятно. Огромные да. просто эти самые сооружения. Непонятно, как Забор. Здесь транспорт. Забор, чтобы не убежали птицы, наверное. Да? Ну, <laughs> Интересно. Как завозится сюда жрачка-срачка, как увозится битая эта птица. Вот абсолютно непонятно. Прикрытие да? на самом деле там под землей какие-то эти самые сооружения. Непонятно. Какая-то калитка, какие-то окошечки такие мелкие, что с той стороны воротина, да? Но если смотреть на изображение, они должны быть лицо к лицу, да? Здесь тоже какая-то маленькая калиточка, Ну, как? побольше чем-то, Ну, менее. как вот это? А сюда должны заходить эти самые грузовики. Шмых-шмых, шмых-шмых, туда-сюда, ну, вот туда-сюда. Туда, фуры были. дальнобойные, ну, с огромными... Как, как, прицепом а тут какая-то легковушка, блин, где-то на Охраня... трассе. охраняет, чтобы курицы пипец, не улетели, ну... наверное, Кунгуров это самое здесь охраняет, А, здесь точно. Вот, Иарев Иваныч Срелков, он же Гиркин, где-то под Сватово. Давно о нем не было информации, но вот выложил у себя на ресурсе. Все-таки Игорь Иванович надеется войти когда-то в этот самый... Вчера в новостях наконец-то, блин, по... поприветствовали этот самый да, предателей в городе Славянске, да? Вот. Когда-то ну, вот рано ска... или поздно Скажу освобождение я вам... будет. Ну, по его нахер вот это в таком возрасте... Нахавались вот мы уже, вот, блин, буржуйка вот, вот эта, у меня да. от нее дрожь берет во всех смыслах, потому что вот это под землей, в этой промерзшей этой херовине, вот это сырость сидеть, вот это дышать вот этим... Ой, блин, ну-по нахер. Ой, вот какая аппаратура есть. Что ей снимать, блин? Вот это дурище, а. какая... В жопу, в таракану или в да, микробу можно. заглянуть можно. Или на эти отдаленные планеты, планеты. Вот, которые ни хрена на самом деле не показывают. Да? Из космоса космонуфты никак не могут показать настоящие снимки Земли. И очень редко какие, кинопром Голливуда, какие-нибудь интересные, я иногда смотрю, да, хорошая операторская работа, все клишировано, одинаково все, но тут можно, блин, такие ракурсы все снимать, удобно, с любых позиций, блин, на, на ходу, в движении, под любым углом. Никакой тряски не будет, А все по-прежнему, блин... блин Топорно дапорно. Это просто неописуемо, блин. Делает специально эту тряску. Ох, как она модна была лет, наверное, 10 назад. Это типа репортаж этим Вот, какие проблемы заснять вот это вот, да, следы этих астронуфтов американских, да? Вот, а на самом деле, на самом деле, ну, лажа. Так, Этот оператор. Ну и как же. Не ешь мой мозг. Милота какая. Как забавно реагирует. Это моя трубочка. <свеч> как смешно. <свеч> а -а -а. Бодается. Еще и этот самый, да, ежик или ежиха, а -а -а, как они называются? Альбинос. Белые альбинос. О, помощник. Старший помощник электрика. Так, вот туда эту засовывает? Так, вот все. Понял работу? Давай, выполняй. Вот кто-то из хозяев да. прогнулся перед котеями. А? Целая страшный шарик магистраль. бежит. Из комнаты в комнату или из дома в дом. Чудоси. О, блин, еп. Не знаю, больно, наверное, вот это курица, блин. С такого клюва кормить с сор руки, юки, палки. Тут вот так внезапно начнется. Так. Опа. Что тут Пошел раздают? Вот, какие тут плюшки раздают, да? -а -а. а? Вот все, понимаете, вот все вот с руки вот покормиться, да? Вот нет э, там ягель какой-то клевать там э, тропическую какую-то травку, не лезет в машину, обалдеть. Там, От Венис. начался. Что раньше человеки материализовывали все в руках своих. Ну, как а, минимум. И... Да, Миша, как минимум, они бошки не рубили. И человеку надо, ну, надо стремиться, а не убегать. Полное от него. доверие к человеку. Да, вот это вот очень хорошо. Благодарим, Миша. Вот видите.